У нас есть представление, у нас есть какие-то убеждения, у нас есть верование во что-то. Ну вот если кто-то другой верит по-другому, или у него другие представления, убеждения, это значит, что он наступает на мое? Нет. У него свой дом, у него свой забор, у вас свой забор. Какая разница? Проблема возникает, когда тебе говорят, что ты живешь неправильно. И мало этого, начинают разрушать, те самые основополагающие принципы, на которых ты строишь свою реальность, это называется обесценивание. Но проблема раньше, когда мы просто встречаемся с другим человеком, просто узнаем, как он живет, кто на самом деле первым разрушает свои основы. Сам человек, он начинает сравниваться. И по каким-то причинам очень многие люди подвергают сомнению тот образ жизни, который ведут они. Почему? Ответ очень прост. Это значит, что я, если честно, до сих пор веду не тот образ жизни, который хочу я. Он все равно чужой, поэтому я и подвергаю его легко сомнению. Я его взял взаймы, мне кто-то дал, родители, не знаю, бабушки, дедушки, мои родственники, мой род весь там, особенно, где семейственность принята. Модно, я взял это из интернета, из инстаграма, так считается правильным. Так живут большая часть моих друзей. Неважно, почему так легко человек говорит, М -м, да, вот у него лучше, или да, интересно, вот, надо у меня менять, у меня плохо. А потому что он живет не по-своему. Он не позаботился вообще о том, чтобы узнать, а как, по-моему, где мои-то убеждения, на что я буду опираться, как понять, на что ты будешь опираться. Столкновение со смертью приводит человека в чувство себя. Вот как только смерть на пороге, шелуха опадает, и все. И мы вдруг понимаем, как хотели жить, как по-настоящему нам было бы здорово, что лишнее, что оставить, что изменить. Вот мгновенно шелуха сразу уходит. Мы же люди, нам дана префронтальная кора. Мы можем, если мы можем мечтать, что это значит? Это значит, мы можем представить что угодно, но просто представить, что смерть на пороге. В этот момент... При здоровом теле, при еще возможности жить завтра, ну, гипотетически, да, никто не знает когда, в этот момент возникает понимание, а как я хочу завтра жить. Очень простой тест. Принять, что ты конечен. Почему это не получается? Потому что люди боятся смерти, боятся. Не хочет человек честно представить это я могу представить что меня не станет сегодня вечером я могу почему я соглашаюсь в это войти человек представляет себе картинку смерти с косой а дальше он не входит в это он пытается это засмеять он пытается сделать это мультяшкой я знаю много тренингов где я проводила людей через ритуалы смерти процессы смерти даже когда весь антураж сделан, что вот она смерть, энергия в пространстве смерти, я узнаю, как ее пригласить. Все, люди сидят и понимают, сейчас мы умрем. Но некоторые умудряются даже в этом случае начать засмеивать, выключаться, говорить себе, как фильм, а это не кровь, это просто кетчуп. Но кто-то сидит и смотрит фильм и рядом рыдает, рыдает, он переживает, все, он там, он хоронит любимого или наоборот, там спасает. И это все в гормонах, в теле замечательно. Но рядом сидит кто-то ест попкорн. Большинство людей вообще не ассоциируется ни со своим телом, ни со своей жизнью, ни со своим домом неудобства розетка слишком низко слишком высоко света недостаточно или он слишком яркий чайник стоит не под той рукой неудобства нет вешалок нет полок. просто пройдите это элементарная эргономика да сделай свой дом удобным для себя и ты будешь меньше тратить времени на вещи на какой-то быт и самое главное не будет раздражения Некоторые люди умудряются сделать ремонт неудобно для себя. Почему? Потому что они не были ассоциированы с этим. То есть они не были в реальности, они были где угодно, наверное, в новостной строке. То есть ассоциируйся со своей жизнью, в первую очередь. Вот с чего начать? С тела, как оно себя чувствует. Второе, с эмоций. Я вообще хоть что-нибудь чувствую в своей жизни, хоть что-нибудь. Или живу уже как робот. Просто выполняю, опять же, данности, долженствование всех тех, кто как раз, кстати, обустраивает свои удобства. Да, за счет меня, да, ну потому что если мне все равно, то почему бы меня не использовать? Мне же все равно, я не ассоциирована с собственной жизнью. Человек, который живет свою жизнь, чтобы нарушить его границы, к нему в его жизнь еще нужно блезть. Там места нет, там все занято собой. Это его любимое кресло, это его любимая кровать. Вот здесь он нюхает свои цветы. Вот в это окно он смотрит. Да, вот этим он занимается. У него богатая жизнь. Он живет. Когда ты его не догонишь, чтобы нарушить его границу? А все те, которые себя не знают, которые живут как кому-то, как вроде сказали, ну да, почему бы нет. И если мы говорим, идем дальше за предел своего тела, мы просто спрашиваем себя, чем я хочу заниматься этот день. Все, я проснулся, я еще живой. Все, слава богу, смерть обошла нас. А, а дальше что? Почему я встаю в это время? Мне кто сказал? Я это делаю, потому что это я выбираю делать, или потому что надо, должен. И неважно, что я могу тоже работать на кого-то или на себя, и каждый день что-то делать. И с позиции «надо», ну да, надо это сделать, надо, допустим, выпустить пост, надо сделать там какую-то страницу, в конце концов, то же самое, для описания тренинга, но это я выбираю, когда за нею сесть, сколько за ней сидеть. Я выбираю ее делать, потому что у меня есть понимание вообще, зачем я это делаю. А масса людей отдают эту волю и говорят, я иду на работу, потому что надо. Смотрите на людей с точки зрения их тела. Они говорят, это надо. Один говорит, так, мне надо сегодня и это лидер, понимаешь, он использует слово ⁇ надо ⁇ но оно его не уменьшает, оно его не ослабляет, он, он себе говорит, а мне надо сделать, это дисциплина. А когда другой человек жертвует, ну, надо, конечно, и все, и плечки вниз, и все, он скукожился, и тут такая жертва, надо сделать. Даже если это надо для его собственного бизнеса, даже если он сам себе это сказал. Все, это просто другая позиция. Вот каждый раз, просыпаясь с утра, мы спрашиваем себя, вот, мне сегодня чего хочется, это первое, а второе, чего мне надо, только мне. И без этого я не хочу этот день жить. Человек, который тебя любит,